Итак, мы решаем задачу на определение реакции опор защемленного с двух сторон бруса. У нас имеется брус. Давайте мы посмотрим, значит, что нам дано. Не, не то. Вот. вот у нас брус АВ. Он и на конце А. жестко защемлен, и на конце B он тоже жестко защемлен с двух сторон, то есть обе эти точки неподвижны, они не испытывают перемещения. Этот брус нагружен продольными силами F1 и F2 вдоль оси бруса. Здесь у него сечение A1, здесь сечение а 2 поперечное, Соответственно, материал одинаковый, то есть Е1 и Е2 одинаковые. Ну и здесь геометрия 2А, этот участок, эта ступень бруса и 2А, этот участок, длина этого участка. Нам требуется, вот что нам дано, значит нам требуется найти реакции опор, то есть реакцию в точке А жесткой заделки и реакцию на конце б второй жесткой заделки. Теперь, что мы делаем, чтобы решить эту задачу? Ну, мы знаем, что в первую очередь нам стоит применить уравнение равновесия. Наша модель выглядит так. вот. Давайте направим ось Z вдоль оси бруса, значит, слева направо. Вот наш брус, это одномерное тело. Значит, Здесь у нас... Давайте я нарисую от него вот здесь. Значит, здесь в точке А приложена сила. Давайте другим цветом буду писать силу. Сила ZA. Реакция в точке А. Здесь у нас ZB. Это неизвестная реакция. И я ее направляю по умолчанию в положительном направлении. Ясно, что вот по данной нагрузке, которая у нас вся перед глазами, тут всего две силы действуют, еще значит F1 и F2. Внешняя нагрузка направлена вправо, поэтому реакция явно будет уровней. Ну, по крайней мере, одна из этих жестких заделок будет направлена влево. Ну, вот как здесь указано. Но. Методически правильно всегда направлять реактивные силы и моменты, направление которых неизвестно заранее, так, чтобы их проекции были ну, положительными, чтобы уравнения, вот эти, в эти уравнения они входили бы со знаком плюс лишнего коэффициента, чтобы минус один не было перед ними. Вот у нас значит, уравнение статики. Это одномерный случай. значит Все, что мы можем, это приравнять проекции всех сил по оси Z к нулю, то есть написать ZA. Плюс Zb плюс F1 плюс F2 равняется нулю. В этом одном уравнении из статики у нас два неизвестных. Решение задача статически неопределима. Степень статической неопределимости. То есть два неизвестных минус одно уравнение статики равно одному. Нам нужно второе уравнение. Как его найти? Его найти в принципе здесь достаточно просто, поскольку у нас по условию обе точки А и Б они жестко защемлены. То есть это точки неподвижные. То есть если мы возьмем, вычислим перемещение точки Б относительно точки А, ну или наоборот перемещение точки А относительно точки Б, это и будет второе уравнение. Вот наша система из двух уравнений для двух неизвестных. Как составить уравнение в данном случае? То есть мы должны вычислить деформацию точки Б. Как она вычисляется, давайте я вам напомню. Итак, вот у нас продольная ось бруса и вот у нас брус какой-то. Вот с каким-то поперечным сечением. Давайте я его обозначу с какой-то произвольной формой. Пускай вот это, то есть площадь поперечного сечения бруса. Значит, А, Z, вот эта площадь. Это у нас ось Z. Эта площадь А является что? Функцией от координаты Z. И вот это у нас начальная точка z1, конечная точка этого участка бруса z2. И здесь вдоль оси действует что? Сила n, которая тоже является функцией от z, продольная сила n. Ну, естественно, материал бруса на самом деле тоже может являться функцией от z. Так вот, в этом случае деформация вот этого участка бруса под действием этой. Силы приложенной ΔL12 будет равняться значит интегралу вычисленному по пределам интегрирования от Z1 до Z2, NZ, DZ, делить на EZ, Az. В случае, если у нас все эти величины постоянные, то есть брус постоянного сечения, а сила приложена здесь вот n 1 и она соответственно в, во всем этом в каждом поперечном сечении одинакова. и материал тоже постоянный то есть a и e это все у нас константы константы то в этом случае у нас что происходит дельта l 1 2 константы выходят за знак интеграла то есть это будет n Ea, интеграл по dz, от z1 до z2, интеграл от дифференциала переменной равен самой переменной, то есть мы получаем формулу n делить на Ea, и надо вычесть просто по z, значит что из верхнего предела z2 отнимаем нижний, то есть у нас получается формула nea z2 минус z1, если у нас все эти величины постоянные. Но z2 минус z1, это и есть, что длина участка, то есть вот в этого участка, давайте, L1,2. Значит, соответственно, дельта L, деформация каждого участка равна чему? Его характеристикам: материал, площадь поперечного сечения, сила продольная, которая деформирует этот участок и умножается на длину этого участка. Вот это Формула, которая будет являться для нас расчетной. Если у нас значит, эти величины, повторяю, все постоянные. Если N это растягивающая сила, значит деформация растяжения. Если сжимающая, то это деформация сжатия. То есть эти значения ΔL будут либо положительным, либо отрицательным. Если тело состоит из нескольких участков, на каждом из которых действует своя сила, то есть N1, E1, A1 и так далее. Здесь у нас следующий участок это что у нас? N2. Е2, А2 и так далее, и так далее, и так далее. То мы просто вычисляем для каждого участка дельта L1, 2. Это будет дельта L2, 3 и так далее. Дельта L, N-1, минус N. И тогда общая деформация будет равна просто что? Сумме вот этих отдельных деформаций. То есть дельта L будет равняться сумме отдельных дельта L, и плюс 1 соответственно. Вот э, что нам понадобится в данном случае. Вот будет наша расчетная формула для того, чтобы мы составили у нас что второе уравнение. В данном случае у нас тоже имеется несколько участков. Мы сейчас составим эти уравнения перемещения, но давайте займемся этим в следующем фрагменте.